Всем доброго дня. У микрофона Алексей Федорцов. И тема сегодняшнего видео – это каким образом максимально измерять эффективность рекламных кампаний. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда мы ну, рассмотрим на примере, когда мы заходим к заказчику на проект, то в большинстве рекламных кампаний, которые были до нас, цели в Яндекс.Метрике могут быть не настроены. В большинстве рекламных кампаний в таргетированной рекламе не используются пиксели. В большинстве рекламных кампаний конверсии не отслеживаются. Что это значит? Это значит, что а, сколько бы вы рекламного бюджета не потратили а, на, и какая бы эффективность до этого не была, вы четко не можете определить, а, что из этих денег было потрачено максимально эффективно и куда стоит вкладывать и перераспределять рекламный бюджет, а что следует отключить. Это очень-очень больной вопрос, потому что а, далеко не все специалисты даже заостряют на это внимание. А, и ну, тема про специалистов это отдельное видео. А, дело в том, что а, вы как инвестор, когда вы инвестируете деньги в рекламные кампании для того, чтобы получить лиды, обработать их своим отделом продаж и получить а, результат в маржинальсе вашего продукта или услуги, вы должны понимать, что а, нужно стремиться к Максимальному вложению, максимально эффективному вложению денежных средств. Но если вы не понимаете, какая из частей рекламного бюджета расходуется максимально эффективно, которая а какая расходится минимально эффективно, то вы не сможете оптимизировать свои рекламные кампании, следовательно, не можете оптимизировать затраты на рекламный бюджет, чтобы перераспределить его максимально эффективно. Много слов сказал про распределить, да. Но это очень важно, потому что вы просто теряете свои деньги на длительном периоде, это может быть выходить в миллионы рублей. И это очень печально, потому что эти миллионы рублей вы могли бы вложить в свой бизнес и получить на них миллионы-миллионы рублей чистой прибыли. А, поэтому а, я рекомендую очень-очень серьезно относиться к тому, чтобы... А были четкие а, прописаны в метрик достижения цели. И вы видели а, с, конкретно с каждой тысячи рублей, а, сколько конверсий было и сколько вам эти конверсии стоили. Это очень-очень важно. А, приведу пример. А, начали сотрудничать с компанией, которая занимается а, лестницами. А, в метрике настроены общие цели, то есть а сколько посетителей зашло на сайт. Uh, и все. Uh, то есть uh, цена конверсии неизвестна. Uh, сколько стоит один лид, непонятно. Uh, как оценить uh, результативность предыдущих рекламных кампаний, непонятно. Какие аудитории нам, как специалистам, выделить из этого и как мы можем это использовать, если у нас нет четких метрик, нет показателей, на которые ориентироваться. То есть нельзя. Грубо говоря, uh, вы закрываете глаза и тратите рекламный бюджет впустую. Получится, не получится. А, и никто точно не может сказать при таком подходе, да, окупается ли ваша реклама в принципе вообще. Возможно, вы работаете в ноль по этому направлению, а все остальные продажи вам приносят сарафанное радио. Это очень, очень распространенная ситуация, когда вы не считаете свой рекламный бюджет, не считаете рекламные вложения, что из них окупается, что из, из них не окупается. А другой пример. А, а, метрики настроены частично, а, то есть заявки фиксируются. То есть если человек, а, потенциальный клиент оставил заявку через форму обратной связи какую-либо на сайте, эти заявки фиксируются. Однако а, не фиксируется а, переписка в в WhatsApp, которая а, была на, а, привязана к сайту. Не фиксируется заполнение обратного звонка с а, отдельного сервиса. Все это не подтягивается в систему аналитики. И а, не фиксируются а, вызовы по номеру телефона, который расположен а, на сайте. То есть клики на номер телефона не фиксируются. И все это не подвязано к телефонии. А, то есть я имею в виду телефонные номера, к телефонии не подвязаны. То есть вы, нельзя точно сказать, тот, кто кликнул на номер телефона, совершил он вызов или не совершил. А, вот в текущем проекте, который мы сейчас э, ведем, э, э, часть метрик отображается эффективно, а часть метрик нам предоставляет заказчик, потому что телефония на его стороне. И мы четко понимаем, какая стоимость следа, в принципе, выходит. То есть мы видим заполнение заявок в метрике, мы видим заполнение э, формы обратного звонка, а заказчик нам предоставляет данные по началу переписки в мессенджерах WhatsApp и по звонкам, через которые пошли через телефонию, конкретно на том номере телефона, на котором, который расположен на сайте. Таким образом, мы получаем полноценные данные. Это, конечно, грубо говоря, на коленочке, да, но заказчик сейчас не готов внедрять полноценную CRM-систему и приводить полноценную привязку всего этого к ней, потому что это ну, в, выходит в дополнительную копеечку. Но мы рекомендуем это делать. Потому что если у вас этого нет, то вы в принципе не понимаете, какую часть из рекламного бюджета мы вытратим максимально эффективно. А, по а, что хотел сказать еще по поводу м, телефонии. А, в, вот на примере данного заказчика, с которым мы сейчас работаем, а, а, половину Ровно половину заявок отставляют на сайте, и ровно половину заявок а, приходит через форму обратного звонка а, отдельного сервиса и а, а, телефонные звонки. Если бы мы не учитывали вторую половину, то у нас была бы не полная статистика, она была бы крайне однобокой. А, так мы а, все видим. И таким образом можем понимать, насколько эффективны рекламные кампании, что конкретно докручивать, с каких рекламных кампаний приходят люди именно на телефонный звонок, нажимают на заказ обратно звонка, с каких компаний мы оптимизацию строим в Яндекс.Директе, конкретно с этим заказчиком, на оптимизацию целей заполнение заявки то есть и те и те рекламные кампании мы обрабатываем для того чтобы получить максимально эффективный результат занимаемся оптимизацией а, нацелены на конкретную цель звонок заказ обратного звонка и заполнение формы обратного звонка заполнение формы обратной связи именно в этом заключается оптимизация а, по поводу повторюсь да по поводу того чтобы отслеживать все цели которые у вас ведут к конверсиям то есть когда у вас поступает лид это может быть обращение в мессенджер это может быть звонок это может быть форма обратной связи да, либо э, подписка либо э, начало переписки с чат ботом да, поступление в воронку продаж автоматизированную все это вы должны отслеживать иначе вы это никак не посчитаете в принципе на этом можно и закончить если есть комментарии по а, поводу отслеживания аналитики а, на сайтах и отслеживания аналитики в таргетированной рекламе, пожалуйста, задавайте их в комментариях ниже. А, можете писать мне напрямую в мой WhatsApp и мой ВКонтакте а, в описании к этому видео. А, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.